Всем привет, меня зовут юра вы на канале Семёнки мы продолжаем проходить Тики-тики. И в прошлой серии у меня не записался звук, поэтому я прям не, не парился, ничего не делал, ничего не обрабатывал. Просто все это дело закинул на YouTube и все. И как как оно есть, так оно есть. Без комментариев, у меня так оно называется. Там я играл 50 в чем то минут, очень долго, и я прошел, в принципе... Вот эту часть я прошел. Сейчас мы попробуем это быстренько все пробежать. Если у нас в сохранениях это ничего не сохранилось, то. Да, не сохранилось. В общем, вот эту штуку мы должны открыть. собака ох ты блин да ё мое, я не могу заползти она меня заметила но она пробежала почему-то около меня вот она эта тварь мне сейчас надо будет блин как бы хорошо если бы она ушла отсюда сейчас если она не уйдет это будет очень плохо потому что с той стороны такая же хрень стоит мне нужно будет ее открыть чтобы открылась вторая дверь Но я не знаю, если открылась, если она прошла, значит одна дверь открыта. Нет, не открыта. Блин, это очень плохо. Это очень плохо, что она здесь. Прям очень плохо. Я даже не знаю, как мне это сделать. Это потому что штука очень долго открывается. И почему она появилась здесь? А, ну она появилась здесь, потому что меня этот при... придурок вот этот заметил. Я не пойму, это мужик вроде, или кто это вообще? Короче, попробуем. Я не знаю, получится ей или нет. Если не получится, то попробуем по-другому уже сделать. То есть, если нас убьют... Нет, она вроде уползла. Это хорошо. Это просто замечательно. Сейчас мы быстренько эту вторую штуку открываем. и я не помню. Я, честно говоря, помню, где брать один ключ. Что я здесь брал еще? Вот здесь надо уже вспоминать. Что-то я, по-моему, брал с полочек. Да, была зажигалка у меня. Я должен найти зажигалку, и она была в каком-то из ящиков. В каком-то из ящиков она была. А тут открывается вот этот, вот этот и вот этот, и вот это открывается, и вот это открывается. Оп! Блин, как ты так? Как? Что случилось? А, я здесь. Так, это не нехорошо. Это нехорошо. Сейчас мы посмотрим. Если у нас все две штуки открыты, то мы простенько-простенько. Очень простенько. Блин, ты тварь здесь, да? Нет ее. Хорошо. Вот в этом ящике, по-моему, где-то придурок сейчас летает. Так, это опущено, то опущено, значит. Значит, в этом ящике мы сейчас возьмем зажигалку. Да. Взять! Взять! Блин, как же это долго. Инвентарь еще этот нажимать. Почему не открыты двери? А, вторая у меня, значит, не эта, да? нет открылось все вот и хорошо вот и славненько теперь насколько я помню нам нужно найти три этих самых благовония опять же чтобы открылась какая-то дверь но где их найти я не знаю <связь> Ай, этого не было у меня в прошлых прохождение что такое а, не что, что, что вот так я эту беру записку что ли а я не помню я по моему это проходил и честно говоря уже не помню брал я эту записочку не брал я эту записку кстати что за записка да глянем где-то у нас ага как-то же должно это перевестись мне лист бумаги с именем а -а -а. кишима как я кашима рейка ну и ладно чё нам-то чё нам главное я знаю где взять один ключ вот это самое главное самое главное самое важное здесь нам пока ничего не страшно так отсюда пришел Здесь нам нужно вниз и вот эти благовония сюда вставить. Я так понимаю, три штуки, чтобы открылась дверь. Куда она нас выведет, я не представляю пока. Но на выход по-любому. Вот здесь у нас все воском заляпано. Просто применить зажигалку. Все, и вот тут начинается жесть, потому что эта тварюга сейчас будет здесь ходить и бродить и ползать. Если что, я могу закрыть. Ну она, наверное, блин, проходит сквозь двери, сквозь стены, сквозь все. Так, первый ключ был вот здесь, в комнате, слева, дальше на стеллаже. Все, эта тварь свалила, поэтому я спокойненько могу уходить. Хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп. Тихо. Вот здесь был ключ. Да. Тихо, опять этот инвентарь нажимает. Блин, вот куда она сейчас идет? Тихо, тихо. Вот, он, вот здесь вот мне нужно взять благовоние. Ох ты, я могу отсюда, да, попробовать? Чик, ключик использовать? Не подходит значит, отключают точка тулки, здесь получается три штуки, три благовония и дверь открывается, все очень просто. О, ушла. Раз. Сюда у нас идет. Тихо. Две. А, она Два. А, ну там. Два. Теперь осталось найти третий ключ. И все будет хорошо у нас, замечательно. Так, ну только где он? Вон там я точно все обыскал. Вот здесь я лазил, но здесь я не все смотрел. И мне, честно говоря, страшно сейчас здесь ходить. Насколько я слышу, эта тварь идет сюда. Вот через щелочку сейчас вот я ее увижу. Вот Если она сюда пройдет, значит все. Придется нам ждать. Или, в принципе, можно пойти два благовония воткнуть. Хотя, смысл втыкать два, если меня убьют потом. Ты где? А, вот она. Ее видно, она просвечивается сквозь предметы. Не, не хочу, чтобы она меня заметила. Будем по звуку ориентироваться, в принципе. Я надеюсь, она сюда не пойдет, потому что это будет очень плохо. Так, она уже вот здесь Вот эту вот Комнату мне нужно будет обыскать Ой-ё Спрячемся пока Так, а эта тварь должна сейчас по идее Пройти вон туда, вот здесь я ходил я ее вижу блин она сейчас сюда может пойти не может а пойдет да ну свалила свалила молодец блин вот здесь я ходил все осматривал я тут ничего не видел Ну все. Так, ну-ка стоять. Два благовония у меня осталось, значит, мне только осталось взять ключик один. Я знаю, где он находится. Это очень хорошо, это замечательно. Так, где ты? Так, ключ нам нас лежит, значит, получается, во второй комнате отсюда, да? Или можно пройти через первую, но там этот придурок. Где ты там бродишь, тварь? Я уже устал бороться с вами. Ага. Замечательно. Ну ползи-то куда-то Вот. Твою мать! Отвернись, тварь, отвернись, отвернись, посмотри ты куда-нибудь в другую сторону. Ключ. Да возьмите ключ-то быстрее. А -а -а. Все. Теперь наша задача пробраться вон туда, в самый конец, открыть шкатулку, взять благовоние третье и вставить его в дверь, чтобы дверь открылась. Что там будет дальше, я совершенно не представляю, возможный конец игры. А может быть и нет. Скорее всего, нет, потому что я чувствую, что что-то еще должно быть. потому что история как-то рассказана не до конца. Ну, это инди-хоррор, в принципе, он не должен быть длинным, он должен быть коротеньким. А как раз на час игры где-то должно это выходить. Но если сильно не тупить, как я в прошлой серии, бродил здесь очень долго и сыграл почти час. и Толком-то ничего не сделал, собственно. Тихо! Такое да, такое да. Инвентарь, ключ, использовать, открывай быстрее, быстрее открывай, взять, чик, все, теперь бежим, благовонять. Я благовония, по-моему, блин, не здесь. Я что тогда тоже пробежал и перепутал поворот. Я хотел от нее спрятаться где-то здесь. Так, у нас три штуки, это хорошо. У нас зажигалка есть, это и вообще отлично. Поехали, поехали, раз использовать. Ты ну неудобно, конечно, сделали эту кнопку инвентарь. постоянно ее надо нажимать. в темноте ты кнопки путаешь. применить сделали бы просто просто применить. а чё и чё? может здесь зажигалками поджечь? Не... а у меня нет зажигалки. Есть какая-то записка. А почему у меня нет зажигалки-то, собственно? Я не могу бегать. А, нет, могу. А, во, надо было просто нажать. Все. Все. Я-то думал, мне придется за зажигалкой. Хотя, в принципе, там никого не было. Просто подошел к ящичку к шкафчику и взял. Так, где я уже? я вышел из дома и я оказался опять на улице мы опять на улице и толком то ничего не понятно нашли мы этого пацаны мы нашли и пацан убежал какой-то другой э, дом наверное там и сидит совершенно не понимаю я. зачем он вообще нужен был тебе но ну, не ходит он в школу них не... нашла ты его и вали домой нет поперлась куда-то куда-то поперлась кого-то ищет от кого-то бегает от кого-то прячется Не могу взять. Дайте что-нибудь хотя бы. Не просто так эти ящики здесь. Во. Ты. Ты. Я ничего не понял, что ты сказал? Он что-то про какую-то книгу. Ну, зажег. Ну, поджег. Ну поджег, ну зажег и что? Может что с инвентарем у меня, потому что зелененькая горит, что в инвентаре? Записало, вот эту записочку можешь применить. Блин, консервы. Чем мне эту консерву дают? Уди, вот как это неудобно с этим инвентарем, это не исчезает, это не блин не появляется. А, вторая, вторая, хорошо. Чё? Вот так. Сюда что-то вставить надо, я так понял. Подожди. Стол, на котором можно что-то применить. Ну, наверное, консерву поставим. Я не понимаю, что происходит. Подожди, а это потухло, это какого хера? Что вы пишете мне постоянно? Стол для пожертвований пуст. Да как так-так пусто? Я ложил, я могу сама сюда сесть. Толк для пожертвований Ладно, ладно. Я не думаю, что нам нужно. Ох okay. ты, это okay. Что такое? Почему я нажимаю на Е? А С. Пойдем. Давай, давай, давай его на стол, мы же пожертвуем, мы сейчас это, принесем в жертву уже убитого Ту... Ноги! Ей же ноги нужны. Сейчас мы тебе ноги дадим, точно. Она расчинила нашего этого харифана, и вот... Ноги сейчас получишь, и все. Все Блин, хорошо. не успел привезти. Короче, она что-то там надеется. Надеюсь, все будет хорошо. Ну-ка, а дальше что-нибудь можно нет еще? Тебя не надо тащить? Нет, у нее есть эта верхняя часть тела. У нее только нижняя части не было. Я вот эти ящики не подкрывал. Хорошо, что я сюда вернулся. Интересная игрушка. В принципе, можно поиграть, убить вечерок. Но чего-то в ней не хватает. Чего-то не хватает в ней все равно. Наверное, история слишком какая-то... Скучно я. Мало персонажей. Ну, это хоррор, в принципе. Хотя вспомнить дредаут тот же. Чё? Что-что-что? Ключ? Я не знаю, что здесь происходит, но я возьму ключ. ]catlake? Да. Подожди, я точно ключ использовал. Точно. Странно. Ни замка, ни ничего нет. Ни скважины замочный, А ключ? А, кошка. Я тебя сейчас концерна накормлю. Ты тоже опять же не перевел я. Но я не могу, я. Ага, все понял, все все понял Подожди, Котэ, подожди Котейкин Блин, ну его сейчас, ее сейчас поезд переедет Кошку пере. А у меня больше ничего нету Твою мать Кот а, смотри как хорошо меня кот спас и все и закончилась игра меня спасла кошка потому что что-то про котов там было тогда написано Продолжение не удалось, но кошка спасла вам жизнь Такой... Э, так и все еще жива, но ты убежал Короче, в этой игре, походу, несколько концовок И я должен как-то убить эту тварь, должен был Я не знаю, как это сделать совершенно Вот такая коротенькая у нас третья часть получилась Потому что вторая была длинная И плохо, что у меня не записался звук Я надеюсь, что записался сейчас Все, на этом пока все Если понравилось видео, подписывайтесь на канал Забывайте ставить колокольчик, чтобы не пропустить новые видео Комментируйте Меня зовут Юрий, это был канал Семенкин Всем пока